Вот такой у нас демонтаж печи идет Немов Михаил, Немов Александр Ну и печь разбираем, которая была изобретателями собрана Вот, здесь почему-то гранит Да, на самом деле гранит он держит Да, он остался цел Вот, здесь была печь птерована кафелем вот. Тоже удивительно Потом Здесь стояла плита, все нормально. Кирпич лицевой.